Отец Небесный, в имени Иисуса Христа, в одной крови, в одном теле, отсутствуя по плоти, но духом, любя друг друга, мы окружаем тебя, Отец Небесный, и говорим, Господи, мы любим тебя. Мы говорим, в это время ты Бог наш, ты Бог нашей страны, ты Бог всего народа, ты Бог всей земли. И мы, Господи, поклоняемся Тебе. Преклоняемся Тебе как перед Богом, как перед Отцом, как перед Царем, как перед судьей, Господи, как перед Спасителем, как перед защитником, как перед скорым помощником в нуждах наших. Аминь. Мы склоняемся, Господи, мы так верили, мы так молились. Мы в добрые времена плясали, радовались, ликовали, учились. и Мы благодарим за это прекрасные времена. А сейчас время практиковать веру. А сейчас время, Господи, практиковать Слово, а сейчас время практиковать молитву и власть, а сейчас время практиковать любовь. И мы, Господи, просим Тебя в это время, посети, Господи, нас как никогда. О, великий Бог, накрой нас как никогда. И пусть то, что мы полюбили, то, что мы исповедовали, то, что мы веселили, то, что мы радовались, аминь. И поливали, и были верны, имеем некоторые дерзновения. Мы сейчас просим, Господи, да проявится это, аминь. Яви свою славу, я яви свое слово, яви свой дух, Господи, аминь. На, чтобы мы стали в том, что мы имели и стали за страну, стали за народ, стали друг за друга, и чтобы, как Христос говорит, «Отче, тех, которые ты дал мне, никто не погиб». Да будет у нас так, аминь. И не только у нас, а еще крыло нашей веры, любви, распростран... помазания распространится на страну и на врагов. Аминь. Давайте кое о чем поговорим. Первое, что я хотел поговорить, это о крови Иисуса Христа чтобы вложилось в сердце, вложилось в уши, вложилось в, это, в жизнь нашу. Аминь. Чтобы поговорить о крови. Давайте мы почитаем слово, положим в основание. Так. Это Откровение, 12 глава. 11 стих. «Они победили кровью Акса и словом свидетельства своего» и не возлюбил души своей даже до смерти, так? Но там говорится о дьяволе, что они победили его. Раз победили дьявола, значит, победили все, что от него исходит. Ад, смерть, болезни, проклятие, они все победили. Они не проиграли, они победили. Значит, есть такое оружие, есть такая сила, что самого дьявола побеждает со всеми его кознями. Аминь. И вот мы те люди, которые нас Бог подготовил к этому времени. И нам нужно стать не только за себя. Пожалуйста, вы за себя поменьше молитесь. Я, значит, когда я молюсь за других, то мне востократ. Я уже много раз это говорил. Когда молишь за себя, один к одному. А когда за других молишься, стоишь, то такое помазание идет на других. Это у тебя как река идет, как армия через тебя идет. Кто к тебе приблизился? Где лучше молиться за других? Когда за других молится, то через тебя проходит благодать. И ты, Тимофей, первый вкусишь. о чем я говорю. Ты первый вкусишь. Поэтому молиться за других, и вам придет востократ. Все. Итак, они победили кровь. Кровью акса. Я как в это, по пятницам в пробках по полтора, по два часа еду на собрание. Это, <coughs> очень пробки большие в Киеве. И я думаю, сижу, молюсь за то, столько всего перелопачу, все. С Богом пообщаюсь. Это хорошее время. Бензина, правда, жалко. Думаю, Господи, дай мне какой-нибудь гибрид, чтобы это продать. Гибрид на пробках, на пробках хорошо. И так я молюсь и думаю, эх, мой плем... это родственник там, женился неверующий. Я толком за него не молился так. Вот время есть. Давай помолюсь и давай за него молиться. И слышу голос Божий. Бог говорит, ты не призвал кров. И начал мне рассказывать. Смотри, жизнь духа человека в крови. Жизнь каждого твари живой, животного в крови. кров это, это жилище, где живет дух. Жизнь в крови. Дух дух животворящий, а плоть не действует немало. Значит, дух животворящий живет в крови. кров выходит – нету жизни. И там, где кровь, там жизнь. вы если ты хочешь, чтобы я пришел. Они же грешные. И даже нерожденные свыше. Это не в кровном завете. Это даже говорит, в кровном завете, которые люди, призывай на них кровь, полную кровь, как ты понимаешь, аминь, кровь, которая искупила место терного, место терной волчи будет тебе отображать земля. А Христос взял терные волчи на себя, чтобы на нашей голове было благословение. Эта кровь искупила нас, раны исцелили нас. То есть полную жертву. Приглашаю, потому что даже верующие, повторяю, не все в что-то полностью верить, и... А так как они не верят в каких-то областях, что делает кровь как она искупает, как она защищает, что делает раны, что делает кровь, как она, мою, как она меня приглашает, даже на христиан, ты приглашай кровь. Потому что у них не всех понятия есть о крови. И я по их не верю, как могу чуть-чуть что-то помочь. А когда ты призываешь кровь на них, как Петр на дом Корнилия, увидел праведный дом Корнилия, тогда я могу делать то, что я хочу по твоей вере. Аминь. И говорит, когда ты призываешь кровь, то кровь мою, на, на что бы ты не призывал. И говорит, не стесняйся призывать мою кровь. Куда ты призовешь мою кров и туда приходит мой дух жизни. Как в вашей крови, как в жизни животных, в крови живет дух, так и вот вы где призовете кровь, на что вы призовете? Туда приходит мой дух, туда приходит моя жизнь. А это дух жизни, дух животворящий. И так, где есть кровь, там где есть жизнь. Говорит, пригласи, призови на него кровь. Это на эту семью, на молодую пару. Я призвал и начал Во, Вот теперь моя жизнь потекла. Поэтому, пожалуйста, и мне, чтобы Бог говорит, не стесняйся призывать кровь. Вот ты расстесняешься, для тебя это святыня. Да, надо его не пренебрегать, а святыня – это вер, что доработает. Да И когда мы призываем кровь, так, дерзновенно, не, не друзья, а, кровь, а, да, да, да, да, да", так нет, мы понимаем, что кровь – это жизнь. Это святыня, это драгоценность. И почитать ее о том, что использовать ее правильно, использовать ее в вере, использовать дерзновение, чтобы она работала. Библия говорит, чем прославится Отец, если вы много принесете плода. Вот представьте себе, это вы что-то там заработали, где-то там в Сибири были, привезли, что-то накупили. Это мне не нравится, это мне то, это то, это то. И вам это неприятно. А если вы что-то купили, положили цену, а вам благодарят, люди счастливые, пользуются благодарят, как вот, ну это приятно. Как у нас пастор Викторов позвонил, позвонил, ой пастор, как хорошо, что это самое, что Лилия подарила машину, так это это классно. У никого вокруг дома нету бомбоубежища, а у нас есть подземный парк, и мы туда поставили машину, и как только тревога, мы все бежим туда. И не на бетоне, а сидим в машине. Это у нас есть, получается, там такой маленький дом на колесах. Вот как вовремя, Бог нас благословил. У нас есть много вопросов решать. Да, это приятно, что это идет, что есть благодарность. И это, это, конечно, лили приятно, мне приятно, нам всем приятно, что пастору хорошо и так дальше. Это также же само Христу приятно, когда мы используем кровь. Так, как, как, как ты используешь машину, и нам приятно, что, что, что плод приносит, так? Так и вот Богу приятно, что его кровь не, за, не даром заплачена за все. И если мы где-то не призываем кровь, и туда не приходит Божья любовь, Духом Святым, тогда Христос печалится, что даром, там царствует дьявол там над его творением. Как ты спрашивал у Бога, Господи, дай мне какой-то твой генеральный план, чтобы я ведь и вниз тысячи откровений, тысячи, чтобы я и все видел, что как-то они, как пазлы, как пазлы были в этом, э, как путь, как дорога, карта, э, как дорога, как маршрут, чтобы я видел, как все двигаться. Как ты Моисей выводил, как там, ну как и грешили, так и дай мне. И, а Бог мне говорит, а у меня одна цель одна одно, одно это желание, как то желание как-то сказать вернуть землю все поэтому кровь, бог купил землю заплатил вернул нас поставил владыками и мы должны чтобы мы были владыками будучи грешника но омылся кровью, то мы вернулись во владычество. И мы можем кровь призывать и видеть землю искупленной кровью. Помните Бонкер, почему такой успех был? Он бился, бился, бился, бился. Год, два, три, десять. А потом с его немецкий разом говорит, Господи, смотри, арифметика. Если я вот это буду так служить, буду так вот проповедовать, то я за свою жизнь даже вот это, вот это городишка не спасу. И Бог говорит, бери стадион. И началось сегодня служение. И что им Бог показывал? Африку, омытую кровью. Что Бог Петру показал, когда он увидел, когда он увидел, в полотно с нечистыми животными. И Бог говорит, ешь, а он, не, я не прикасаюсь, я ничего нечисто не ел. А Бог говорит, а Бог говорит что я очистил, не почитай нечистым. В физических глазах там какая-то жена змеюка, да? какой-то там муж баран или свинья, какой-то такой там нечистый полно. Но в глазах Божии, в крови Иисуса, Бог видит чистый. И когда он увидел, прозвал это, увидел это очищенным в жертве в крови дом Корнилия язычников, так и начал говорить, то Дух Божий, вот мне нравится это уже, что даже, смотрите, даже Петр не рассказал о, еще о спасении, о крещении, только начал говорить о Христе, о крещении Духом вообще ничего не говорил, так? И он еще не успел рассказать, но по вере Петра, и что было в голове, и как Петр видел, как кровь сделала могущественную работу, очистила этих людей, он видя их чистыми, так? То Бог так любит, что Петр еще не успел рассказать, а Бог уже побежал наперед, крестил Спас, крестил Духом Святым, и уже молится пророчеству и славит Бога. Какое, какое чудо. И вот это я сейчас как-то так вижу, как Бог делает. И мне также Бог говорил, я вам перед этим рассказывал, что говорит, То, по твоей вере люди даже не, не, даже не все верующие правильно понимают кровь Христа, так? А, и не широко ее употребляют, а узко. Так, а ты призывай на них, даже верующие призывают кровь Христа, и молится, и будет, <coughs> и я буду работать. И так, видите, Бог показал Петру, говорит, я очистил. И он призвал кровь Христа на дом, на всех собрав, не знаю, там было 100 человек, 50 человек, не написано сколько, да? И на всех сошел Дух Святый. И они славили Бога. Видите, что делает кровь? И, друзья, и вот смотрите, мы сейчас должны стать за страну. Молитесь за страну. Видите, как Бог вам все поможет. Давайте я вам для примера расскажу. Интересно, у нас вот я был в посту там, э, откуда вернулся сюда назад с сумками. Постпастерский был неделю. И там у пастора, где мы были, у него отец интересный. Короче, Чернобыль побахнул. И у него многодетная семья. И его не взяли. А приходит неверующий какой-то председатель, как там их там села, или кто-то и плачет, ему говорит, слушай, моего зяти или сына там забирает. И говорит, Это, а говорит, а ты верующий. Ты как-то там, да, давай даже ему проповедь, что ты на небо пойдешь, что то там, то-то, ты -то, у тебя вера, и так дальше. Говорит, пойти за него, иначе ему конец это все. И слушайте, этот человек, папа, согласился и пошел, это, значит, в Чернобыль. И работал трактором прямо у Чернобыля, может, по маскам марлю, как мы сейчас ходим. И, короче, приехали они все туда, там, сколько, 20, не знаю, чем-то человек было, и 30 и все поумирали. И к нему пришла эта болячка. Это все. И он, ему плохо, он слег, уже все. И, и случай, что он сделал? Он баптистом был, так? Да? И он взял все Библии и обложился, наверное, это себя Библию обложил и молится. И молится. Мама говорит, он уже все, уже ему конец, уже поехал, Библию обложился. А он верит, что Слово Божие мое исцеление, это, это что кровью искупило, и он заветит, Слово Божие, живой, исповерить. и так спит с Библиями, укрылся, обложился Библией вокруг и спит. Все думают, что он уже чопнулся. И, короче, уже, ну, короче, ночью приходит к нему в смерть. И так раз, такая волна, и по колено. По колено это все, все онемело, и все, отнялись колено, все. Пол, это до колен ноги мертвые. Вторая такая волна, и до пояса мертвые. Это до пояса мертвые. И, и я, говорю увидел сейчас третья волна, это уже все, уже половина мертвых. И все, конец. И он начал исповедать кровь Христа. Начал исповедать кровь Христа, слушай. И то самое, и, и смерть, короче, боролся, и смерть отступила. И он ожил, встал, и сейчас ему 90 с чем-то лет, и все. Но это одна история. Это тоже сильно, видите, как работает кровь Христа. Уже смерть, все, все умерли. А он, герой, душу положил за ближнего. Пошел, и Бог его спас. Слава Богу. И живет сейчас в Калифорнии живет. Слава Богу. И смотрите, и... а он очень любит хор. Так любит хор поет. Там много всяких историй. Раз там были, упали даже в хоре там с одним. Без ноги друг друга оперлись, так, короче, и улетели. Что там собрание было веселое, харизматическое. Короче, в баптистской церкви. Но, такой, но он очень любил служение. И они живут там в апартментах, такие, но ну, в квартирах. И администрация выделала им одну комнату там для молитвы. И он открывал постоянно двери. И занимался таким служением. И слушайте, однажды виде такой четкий сон. Пролетел вертолет с неба, и люди, люди садятся. И он в очереди стал. И когда он ему последний заходить, последний, говорит, не, тебе рано, ты несешь служение. У тебя служение. То есть мы тебя забирать не будем, все, иди назад, все, не твое время. У, короче, у тебя служение. И он это, когда он пришел в себя и посмотрел ту очередь, то оказывается, что очереди точно все по очереди уже на небе, а пару человек еще перед ним еще живые. он понял, что он их заберет, так, и потом они ушли. А он понял, что пока он служит, он уже на земле. И слушайте, заболела ее жена, уже при смерти все, дети там, а он говорит: я иду на спевку, я иду на хор. Говорит: ну куда ты идешь? Не, не мешайте мне, не мешайте мне, пока я служу, я живой, все. И побежал. Вот так интересно, так интересно. Короче, те все двое тоже умерли, он один жив до сих пор, и он. А, он даже отдал ключи, был, так? Ну, я уже старенький. Потом, нет, забрал у того человека ключи. Говорит нет, я буду открывать и закрывать помещение, отдайте мне за ключи. И, говорит, буду петь хоры. И уже, Ну, конечно, уже в хоры не поет, потому что уже, уже ее выгнали. Там, там, уже раз упал, хватит. Это, а он служит, Слушайте, друзья, когда мы слушаем Бога, Библия говорит, не прикасайтесь к виноградной лозе, потому что в ней благословение. То же самое, Бог говорит, ради рабов. Поэтому будьте рабами Божьими, служите Ему. Просто приходите, отдавайтесь в жертву. И служите Ему сегодня кровью, как священники. И благословляйте народ, и благословляйте врагов, и предавайте судьи правильному. За врагов еще мы вернемся. Итак, когда мы призываем... Поэтому служите кровью. И когда будете служить, зарплата в сто крат и больше. И вы в защите. Я за Венградную лозу сказал, и еще хочется напомнить, Бог говорит, вы будете кричать от скорби сердечной, а рабы мы будем радоваться от сердечной радости. Вы будете там, там в бедах и все, а рабы мы будем ликовать благословенные. Поэтому будьте рабами Господа, друзья, будьте рабами Господа. Служите Господу в это время. Не только я, я, я. Не только как синтезист, только я, я, я. А как Илья. Где Бог Израиля? Как Идем. Где Бог Израиля? Возрел в Израиле. И вы увидите, что когда через вас будут реки проходить. Когда через вас будут полки ангелу проходить. Когда через вас будет проходить кров на всю страну. Какой враг? Если через вас вы дверь, через вас такие силы идут. Какой враг? Все будет разлетаться вокруг вас. Аминь. И Бог устроит, Бог приложит, Бог все решит. Аллилуйя. Итак, смотрите, мы должны четко видеть картину. Израиль был голод страшный, что в царя осталось пару лошадей. Но как только Илья во время вечерней жертвы, вместо священника, который бросили служение, он призвал кровь на всего, на всего Израиля, на всю территорию, и начал благословлять. Господи, смотри, что священники должны делать? Призвать кровь, а потом благословлять. Он призвал кровь, а потом пошел молиться. Господи, я призываю благословение. Вот праведники твои мучатся, а ты обещал, что они будут сыты. Вот праведники то-то, а ты обещал, что они будут благословенны. Вот праведники я то-то, а смотри тут и все. И он начал призывать Бога, призывать дождь, а Бог поспешил с дождем. И облако появилось. И пошел дождь на всю страну. Вы сейчас священники Украины. Вы сейчас священники России. Вы сейчас священники Белоруссии. Вы сейчас священники Европы. Вы сейчас священники Америки. Вы сейчас священники всей земли. Кровь принесла за всю Землю. И призывайте кровь это называйте страны, молитесь за Украину, призывайте кровь, молитесь за мир, призывайте кровь, и, и, и, и, кров и говорите, Господи, ты управляешь царями, ты управляешь владыками, ты управляешь кирами, аминь, чтобы они исполняли волю Божью. И нам очень нужно, чтобы нам сейчас помогли страны, очень нам нужно, чтобы нам помогли люди. Поэтому, Господь, мы призываем кровь и призываем силу воскресения. Пусть дух великого Бога оживляет, пусть дожди идут, пусть небеса кропите свыше, Исаии 45, 8, кропите свыше на Европу, на, на царей, на Америку, на ООН, на всех, кропите на врагов на России, Россию. Пусть народ пробуждается, пусть посудевает. Призывайте кровь и призывайте судить праведно Путина и всех других. И говорит, Господи, ты суди. И нет силы у нас против этого множества. Ты наша сила. Аминь. И Бож... и тогда через кровь Иисуса Божья рука имеет право открывать умы. Имеет право двигать царей. Двигать... Это... Вот это самое главное. Апостол Павел был, говорит, я еврей, я обрезанный, я там свет праведный, все. Но все это мусор. Мое еврейство, и так дальше. У меня есть Христос. И говорит: Я хочу познать Его праведность, то есть быть в крови Его омытой, омытым и силу воскресения. Когда, когда Петр призвал праведность увидел дом Корниля оправданный, то пришла сила воскресения и воскресил этот дом. И вот Павел говорит, я вот так хочу знать, хочу ходить с кровью, как священник оправдывать кого-то, прийти призывать на него кровь и высвобождать силу воскресения, силу жизни. Аминь. Итак, на что вы сердцем, любовью простретесь, разумом простретесь и духом, вот кто, например, женщину, там, как там написано, смотрит с вожделением, он уже пролюбодействует. То есть можно прикоснуться к греху, а можно любовью обнять страну. Любовью призывать разумом, мышлением, волей и сердцем любовью призывать страну. Призывать наших солдат, призывать наших президентов, наших всех. Призывать и это самое, призывать кровь и с любовью призывать благословение и силу воскресения. И сила жизни, сила духа придет на ту территорию. Помните, когда фараон гнался за евреями, они стояли у мора и помолился Моисей, это, и стало облако между ими фараоном. Вот призывайте, когда евреи воевали, ангелы стали, они драпали, танки побросали, драпали. Сегодня много солдат рассказывают, как Бог чудным образом спасает, помогает. И вот когда мы призываем кровь, то там, где кровь, там жизнь есть. Нет крови, нету жизни. Когда мы призываем кровь на наших солдат, когда мы призываем Кров на наших врагов, тот сила жизни что-то там делает с ними. Мы не желаем погибли, мы желаем защиты своего народа. Ну, видите, бросает танки, убегает, оставляет оружие, оставляет все, в леса убегает, на свою родину драпает. так Мы видим, что делается. Только, не знаю, по своим лупят. Это бывает такое, я это не хочу, но я хочу свободы. Каким путем это судья выбирает? И все. Наше дело призывать кровь и высвобождать силу воскресения. А как она жизнь даст, не знаю. Хотели побить Моисея, и стало облако. Через кровь приходит Дух Божий, облако, и Он защищает. В каждом случае это по-разному, но когда мы призываем кровь и призываем благословение, тогда сила Духа, сила жизни, сила воскресения приходит на, на ту территорию. Аминь. И еще, как-то я сейчас так молюсь, именно вот так, Голгофа все, я вижу во Христе, я вижу в крови все народы, я вижу в теле все народы, он заплатил за всех. И я вот когда вижу все народы, направляю этот самый взор на одних из сердца, Бог дает раз, это, и молюсь. И Бог раз, по-разному, ну, России молюсь, тоже с любовью молюсь. Как-то мне Бог говорит, это Бог говорит, какие они несчастные люди. Их мозги как заасфальтированы, знаете, как-то. Их заасфальтировали таким телевидением за 20 лет. Понимаете, еще потомки коммунистов, так, они, они ничего другого не видели. И я-то увидел, как Богу жал, там будет великое пробуждение. Они сегодня, как Давид убивает во грехе. А потом Давид рыдал, плакал, еще. Еще будет великое покаяние. Но сегодня мы должны стоять за свой народ. И благословлять врагов, и призывать на них свет, и силу воскресения. Говорит, крапите небеса, и пусть облака проливайте правду, пусть прозревают все. И пусть Бог делает, как Он хочет. И сила жизни, сила воскресения, и все воскресит всю землю. Аминь. И так на одних и на других кровь и благодать. А Богу знает, как спасать. Она не сафиру, трупы. А кому-то посмотрели на Христа и рыдали. Кому-то дойдет будет рыдать. Ры, ры. Каждое племя особо будет рыдать, чтобы пронзили того, увидели того, который пронзили. Это один Бог знает. Но без Духа Святого, друзья, нет покаяния. Без Духа Святого нет прозрения. Пока пророк не пришел к Нафану, так, он продолжал себе грешить, продолжал себе, как будто, Давид, как будто ничего не было. Но когда пришел пророк, и принес ему слово, и сошел Дух святый. как он рыдал, как он плакал. Друзья, кто принесет Дух на, это, э, на Россию? Кто принесет Дух, чтобы они рыдали? И кто может остановить это безумие? Дьявол остановится? Нет. Плоть без, без духа не действует немало. Сегодня благодаря тому, что Украина в вере, Украина в любви, я там писал, что обратилась к Богу, люди, ну проходит сейчас она переплавку такую, народ переплавку происходит, и и народ обращается к Богу то приходит Дух Божий, и мы видим, какие чудеса, весь мир удивляется. Это слава Богу, друзья. Поэтому продолжайте молиться, продолжайте призывать кровь, призывайте, продолжайте Исая 45:8 8, небеса кропите, выучите, выучите это стих наизусть. И на кого-то одна капля крови, одна капля благодати, на Петра упала и апостолом стал, на другой, на Матвея пала апостолом, от Марии и вышли. Сила воскресения, сила жизни воскресила Лазаро, Марию и всех. И вот вы источники жизни. Языки 47. Читайте. Просто берите сейчас, если есть время, читайте. Языки 47. Я храм. У моем чреве безмерное могущество. Мои уста это двери уст. И я направляю реку на это сам на Украину, и молюсь, на Россию и молюсь. И куда попадет сейчас моя молитва, туда там будет жизнь, две струи. Аминь. Жизнь, аминь. Прозрение будет рыдать. Будет прозревать. Сейчас многие в России прозревают. Ну, выступает, причем закон прошел страшный. До 15 лет тюрьмы. А они все равно говорят. Ну, Герой прорвет это все. Но кто-то должен качать воду. С какого-то храма должна течь вода. На, на наших и на врагов. Аминь, что прозревали. и на, на врагов помните, как... сколько было побед. Были в облоге, все, молились. А потом как эта собака консервную банку зацепила. А как пошел, а Бог там динамик какой-то поставил. Как оно загрохало, захрохотало. Короче, убежали все. И оставили только добычу. И прокаженные пришли, набрали себе, спрятали в невры, пошли всем расскажу. И пришли, и только добычу собирали. Это Дух Святый делал. Поэтому я вас благословляю и верю, дерзайте в крови. У вас в крови ваша жизнь Бога, в крови вас сам Бог, в крови вас царство, дары, идите в крови, вы одно с Богом, идите на страны. Идите на города, идите на весь мир, идите на Европу, благословляйте. И говорит, мозги воскресайте, глаза воскрешайте. Что вы там озабочены? Давайте помогайте. Благословляйте их, благословите, их Кирами. Кир не знал Бога, а Дух Божий по молитвам народа пришел на него, и он исполнит волю Божию. И вот ваши молитвы двигают руки Божии. Друзья, это наше время, а рука Божия движет сердцами. Царей, Аминь. Поэтому я хотел бы, чтобы вы стали в этом. Вы знаете, как то я что увидел, как я как пастор, когда начал более четче слышать голос Божий, четче стал вадимый и движимый духом, так насколько это у меня получается с Богом, я вижу, что вот работают вот эти основные вещи. И Бог мне, вот я рассказывал, как я сидел в машине, говорит, призови кровь, а потом я тот. А вы знаете, я годами, как написано в Библии, глаза мудрого в голове, а глаза глупо на конце земли. И я все чего-то искал где-то, а надо было практиковать и углубляться главные простые вещи. Павел говорит, кров Христа, праведность Христа и сила воскресения. Все. Пришел дом Корнилия, Петр оправдал, и сила воскресения оживила, покрестила духом. Вот это Павел говорит, молитесь со мне, чтобы не было такого дерзновения, чтобы я в праведности Иисуса высвобождал силу воскресения, и при всяком дерзновении, во всяком деле, возвеличится Христос. Поэтому, пожалуйста, не будь, не подражайте глупым. Когда сегодня такое пришло на нас, не ищите что-то на конце Земли, что-то там, -то и что Бог то-то-то-то. Или я во время вечерней жертвы принес кровь. И это сработало, друзья. Я думаю, что весь Израиль и царь... Глупые тогда не читали Слова Божьего, священников не было в служении, и народ на конце земли искал какой-то выход. А простые вещи, которые Бог дал, это кровь, которая оправдывает, и благословение священников приносит жизнь, они не делали. И Илья повтор... или это... или взял простые вещи. Он не на конце земли что-то искал, а он взял простые вещи. Глаза мудро, в голове. В голове должно быть Библия, говорит, вложу законы в сердце, и напишу в сердце и вложу в разумы. Вот Илья был нормальный, и у него в разуме было Слово Божие. И он взял то, что было в разуме в вечерней жертвы, оправдал народ и молился, призывал через свою молитву, через, не знаю, как там молился, жизнь призывал. И жизнь пришла на всю страну. И где спасение в сердце вашем, устах ваших? И где спасение страны в сердце ваших, в устах ваших? И где спасение России? Чтобы это проклятие, там уже она вся в проклятиях. Тут еще брат, брата в, в, в руку подняли. Это ложь и, это, и о, Господи, и кровопролитие, и нарушение межи, нарушение всех договоров. Это же проклятие. Это благословляйте их, чтобы прозревали. Быстрее, чтобы это быстро и кончилось. Сила воскресения, она все делает. Итак, глаза мудро в голове. А глупо на конце земли. В голове должно быть слово, в разуме слово. Берите и практикуйте слово, пожалуйста. И не кидайтесь ни чуть-чуть, что-то где-то. До чего достигли, потому тому правилу, живите. От всего сердца, от всей крепости, от всей разумения. Я вот беседовал мной, с одной сестрой как-то так. И я четко, когда я беседовал, говорю, слушай, практикуйте веру. И я четко увижу, говорю и вижу в духе видения, Ну, как-то видение в духе такую объемную картину. Что когда мы утром исповедали веру, веру исповедали Слово Божие, вот призвали кровь, на день, призвали ангелом на день. Вот учитесь видеть картинами. То, что... я, я старался вас мучить немного, чтобы рисовал картины, чтобы было объемное мышление в духе, чтобы не просто так... Это обряды, а понимали, что мы делаем духу. Кто слышит и разумеет слово Боро, тот приносит плод. И так, например, если мы призвали кров, то мы должны видеть, что это кровь на моем доме. Я, например, сплю. Или иду куда-то. Это кровь на косяке моем. Что это кровь? Кто-то взял смерть за меня, чтобы у меня смерти не было. Кто-то взял какую-то аварию, раны, боли, чтобы у меня это не было. И я призываю это кровь, и я зали сплю, или я иду, я иду в этой картине, как Петр на воде. И не меня этой картины. И что-то там бахнуло, гркнуло, я под кровью. Тысячи будут лететь, меня не возьмут. Я вижу кровь. Не просто бо ба бо бу Я кровь вижу. Меня защищает. Все. И ходите в этой картине. И, пожалуйста, вот вы едете куда-то, продаю путь, призываю кровь и говорю, вот жизнь твоя за мою жизнь. Смерть не перейдет. Написано. Множество свидетельств не перейдет. И ходите в этой картине. И когда что-то грухнуло, не выходи из картины, как Петр там, ой, грухнуло, ой, вода, ой, ветер. Картина, все. И сила Божья через веру будет соблюдать к спасению. спасению силой Божией через веру соблюдают к спасению силой божий не своей силой через веру какую веру а вера откуда Слышите слышно слова божия вот я растворил слово верою и держу эту картину и тогда сила божия через мою веру через от от растворенного в сердце слова она приносит плод спасения практикуйте И вечером попробовали, э, и не кидайте себя на волны, как Петр там, э, а на, на Саул. Ой, враги разбегаются. Саул, жди. Верь, держи картину, она тебя спасет. А то, что кинулся, это не спасло. Петр кинулся на волны, не спасло. Поэтому держите картину. И в это время упражняйтесь верой. Ложитесь спать, положили картину в эту голову и все. Позвольте вам еще, может быть, надоели кому-то мои примеры, но они, мои, у меня их тысяча, да они у меня вот то, чем я живу, они мне меня первые как один военный офицер, который заведовал там КГБ картотекой тайной, так, в Севастополе, в морской в все картотека, ну, короче, шишка там, не такой непростой был. И он там пил все, гулял все время, все дети покаялись пасыря и стали так а он это а он пил потом он покаялся и ночью взрывался взял схватил ружье чуть не перестрелялся. и мы были как-то там в севастополе и я ему пытался ну я молился все пробовал и ничего не получается я говорю послушай внимательно вот давай такой стих имя господа крепкая башня и убегает у нее праведник и безопасен. А ее бесы мучились, вот эту чуть семью не перестрелял. Ружье спрятали, но он все равно только кидается там по ночам еще. Сатана никак его не отпускал. И, короче, и вот, вот, говорю, представь себя. А он жил, кто там в Севастополь уезжал сел, там такая арка есть, как во Франции. И он там под этой аркой жил, там частный дом. И, и, и, и говорю, вот смотри, у них там пещера такая с дверями. И там овцы, там куры. А внизу, ну там горы, а внизу там, где возле дороги, гараж. А поднялся лестницей, дом стоит, а там за дом пещера есть, так. И я говорю, слушай, вот ты ложишься спать, так. И он, эй, а я закрыл пещеру или нет, там же шакалы, волки там все, или нет. А курит а гараж бывает, говорит, спим, а гараж на дороге там ездит, а гараж открытый, так. И это, я говорю, а закрыл я. А потом пошел туда, провел, о, овцы закрыты, гараж закрытый, вот. А тут там что-то, там, газ не был выключен. Выключил газ, там все. И закрыл двери и все. И ты ложишь, ложишься, ты же не держишься там с рукой там, за замок гаража. Ты же не, не смотришь, что газ там горит, не горит. Ты не держишь за замок там дверей, пещеры, где овцы твои. Ты просто знаешь, что ты сделал. И ты ложишься сознанием. И спокойно засыпаешь. И когда мысли тебя клюют, приходят какие-то, а там то, нет, я закрыл, я проверил второй раз, я пошел, все в порядке. И ты знаешь, что там замки стоят. И спокойно спишь. Вот говорю, вот так, по-детски, будьте как дети. Призови имя Господа, и увидеть эту башню, и ложишься спи в этой башне, и, это, и, это, и верь, что эта башня тебя защитит. Аминь. И слушайте, так как это, по ночам бесы мучили, он, он, мы помолились за него. И, короче, он мне потом рассказывал, как он избавился от этого всего. Короче, он подходит к дивану и говорит, какая мне башня нужна? Вот так как вокруг дивана. И он взял пальцем, вот так обвел диван, говорит, вот такая башня. И вот тут двери И что дальше следующее? Увидел башню, нарисовал в духе. А что дальше? Убегает. Не идет, убегать Значит, я должен бежать. Он так по-детски. И он разбежался, и прыг на диван, аминь. Закрыл глаза и говорит, я в башне, я в башне. И это сработало, друзья. Как важно иметь картину мышления и держаться этой картины, и она работает. И с тех пор бесы перестали ходить. Одна женщина потеряла ребенка. Выкид, второй выкид, третий. Ей так было плохо, что она в депрессию упала. Встретила верующих. И они прозвали Господу, она покаялась. И наставили в вере. Но у меня, говорит, такая забеременела, у меня такая борьба. Один выкинешь, второй выкид, третий. И, говорит, это опять сатана атакует. Это а уже как вся внутренность пропитана этим отрицанием. А ей наставили в вере. И она, говорит, я начал, как Авраам, говорит, на песчинке смотрел. Это мои дети, на звезды, это мои дети. И я так, еду в трамвай, и столб стоп, Только столб там. Раз проехали. Это не будет выкинга. Следующий столб. Не будет выкинга. Следующий столб. Не будет выкинга. Следующая остановка. Не будет выкинга. И она так сердцем веры, устами исповедовала. И родила несколько детей, кажется. но ну, одно-то точно. И вот, вот она, отрицательное мышление, приносила плод смерти. Положительное мышление приносило плод Духа. Аминь. Но надо вот укоренить, если семья, птички поклевали, она там начала, она там засохла непостоянный или там терновника, а кто в добром, чистом сердце, стал бы, стал, бы, стал бы, отец народа, мать народа, песчинки, мои дети, считай все, как ребенок, держусь, поливаю все, и обязательно будет плод. Аминь. Поэтому, пожалуйста... Укройтеся сами в имени Иисуса. Пожалуйста, священники, это ваша обязанность. Горы, если не выполняете, укрывайте свой род, укрывайте своих под кровью страну и на врагов призывайте благодать, и что-то Бог врагами будет делать, что будет как драпать, как вот сколько в Израиле. Вспоминайте картины, и какая картина придет, высвобождайте, пророчествуйте, только через кровь Иисуса. На врагов тоже кровь Иисуса. Если вы и с любовью, что Господи, спаси их, Боже, чтобы проклятие, чтобы в гроб не пошли, аминь. Уже Христос пришел спасти. И благословляйте, и благословляйте. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы помолились чтобы прозвали благодать, отдались от Духу Святому, были служителями Духа, чтобы Дух Святой давал нам эти картины. Но будьте во Христе, в крови, Христос дал нам свою плоть и кровь, чтобы мы жили в Его плоти и Его крови. И чтобы завалить вас, если вы в крови, надо завалить Христа. Он берет все на себя, Он башня. Еще я иногда такой стих использую. Господи! Я крестился в тело Господа. Я частичка тела. Пусть я вот там самый, там, на пятке где-то какая-то клеточка, частичка тела, так? Но я член Иисуса Христа. А теперь, ангелы, слушайте Слово Господне. Вам приказ небесный, да не притнется камень нога Христа. Аминь. А теперь внимательно смотрите. Я в этой ноге. Я во Христе Иисусе. Поэтому я отождествляю себя со Словом Божьим, и по Слову Божию отдаюсь вам с верою, с благодарением Господи, что ангелы сегодня будут хранить меня и не притнется оками нога. И я высвобождаю и посылаю этот дух веры. Аминь. Дух Царства, Дух Священства Дух Любви Дух Истины, Аминь Аминь, Аминь, Благодать на это время Безмерное могущество Аминь, в из вас, Аминь Вы цари, вы священник Аминь, вас Бог Погател к этому времени, люди в панике Как при Сауле, глаза выкали Вот завозьмем, а вы не смотрите На это, Дух Божий Вас, Аминь, вы сегодня Спасители, вы сегодня Цари, священники, буду повторять и я, Господи, у вас есть доступ крови. Аминь. И эта кровь, говорит, сильнее. Эта кровь спасала государство при Илье. Эта кровь спасала семьи при этом, при там Моисее, Аминь. Эта кровь работает. Аминь. И я высвобождаю веру в эту кровь. Благословляю быть священниками. Благословляю царство. Я высвобождаю легионы ангелов. Аминь. Аминь. Аминь. И я каждую из вас верю и пророчествую. Вы храм Бога. Аминь. Хотя вы рассыпаны, но вместе молитесь да, в одиночку. Вы храм Божий, Внутри безмерное могущество жизни. Ваши уста, двери, уст. Салом 142. И когда вы открываете, видите, что из чрева реки течут, а на лбу написано имя Господа. Аминь. Бог у вас. Аминь. И куда вы направите эту реку? Иначе... Видите картину, начиная молиться на языках, река туда пойдет, на, на президента нашего. Вот давайте, во имя Иисуса призываем, кровь Иисуса на Украину, кровь Иисуса на границе, от востока до запада, от севера, Господи, до юга, аминь. Кровь, говорит, Господи, это наша законная земля». Ты дал нам, весь мир подтвердил и соседи наши подтвердили. Мы законно живем на этой земле, перед небом и перед землей. И вот, Господи, то, что ты дал, нам хотят забрать. Ты убивает наших матерей, убивает наших отцов, убивает наших братьев и сестер. На нас руку подняли, точно как на эсфир. Аминь. И мы сегодня к тебе очень наши. Аминь. Но ты сказал, что ты дал уже спасение нам. Ты сказал, что ты дал нам оружие. Ты ты сказал, что ты дал нам кров Ты сказал, что ты дал нам царство! Ты сказал, что все обетования через нас! Аминь! И мы сегодня берем, Господи, обетование, что мы цари-священники, и мы кров кровь на наши границы! Аминь! И, Господи, имя Твое как башня! Камень ложим в основании! Мы Украине говорим Иисус! Аминь! Ты камень наш! Ты цар наш! Ты спаситель! и защитник, Господи, страны. И ты сказал, кто на этот камень разобьется, аминь. И на кого этот камень раздавить. И, Господи, враги пришли. Мы их благословляем. Мы их благословляем. Мы прозвать кровь. И благословляем. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Крапите небеса свыше, на Россию. Крапите небеса свыше на Европу, на Америку. Крапите на всех царей и на страны. Крапите. И пусть, Господи, придет прозрение. Пусть сила воскресения начнет оживлять телевидение все господи ученые не знаю ты знаешь какой голос поднять и пусть весь народ поднимет голосами пусть двинутся боже все и да поможет господи через рука твоя сверхъестественным образом через мир через все не знаю как ты хочешь боже но мы обнимаем весь мир и призываем кровь и помазание на весь мир, особенно на правителей, Иисуса и на людей влияние. И говорю, воскресните, оживите, кропите небеса, и пусть проливается правда, аминь, и пусть она принесет плод в устах телеведущих, в устах политиков, в устах артистов, в устах ученых, в устах, Господи, всех, аминь, и пусть откроются длани всех, пусть откроются уста, пусть откроются карманы, и все потечет, помощь со всего мира, Мира. Господи, и воскресения через кровь Иисуса на нашу страну. И пусть потечет река давления, Господи, на Россию. Аминь. Кропите небеса свыше, говорю, прозреться. Я поражаю всякую тьму, поражаю всякое обольщение. Вы потросаемся, козло, во имя Иисуса. Потрасаемся, козлами аминь. Потрасаемся, козло, аминь. Во имя Иисуса. И говорит, кропите небеса. Пусть солдаты убегают, пусть, как в Беларуси, пишут, не хотят идти эти собаки, отказываются командиры, отказываются белорусы, благословляем кропить небеса на Беларуси. кровь и помазание. Во Иисуса Христа. Кров и помазание и дух жизни на России, на всех солдатами. И кровь на наших солдат, на наших героев, кров на наши города, Господи, управляй пулями, управляй всем. Пусть народа не взрывается, пусть не попадает, пусть кого-то ангел крылом закроет, пусть кто-то уберегет. пусть успевает пройти. Господи, милости просим за Мариуполь, за другие города. Простираемся любовью, простираемся у ног Твоих. Господи, во имя Иисуса И говорим, ты наш отец Ты наш царь Ты наш защитник Вот мы, ты сказал, что Церковь это мать Которая рожает свободу Новый Иерусалим А ты супруг наш Нас убивает, И на тебе Ответственность отец Бог наш, супруг нас, На тебе ответственность Защитить нас мы приступаем к дерзновениям и говорим, защити нас. Защити церковь, вся страна молится. Президент взял имя Твое в уста. Все взяли имя Твое, все призывали имя Твое. И Ты святой, Ты нас не оставишь. И мы благодарим, что эта молитва открыла руки, Господи, Тебя. И мы благодарим, что легионы-ангелы пошли по нашим исповеданиям уз, двинулись, аминь, на страну и на врагов. И на всех царов, царей И сила воскресения Объяла все тело Христа И во Христе Иисусе Киры пошли помогать Люди пошли помогать Все пошли помогать Небо, земля, птицы, природа Все, Господи, за нас, за правду Во имя Иисуса Христа Мы поклоняемся Тебе Я еще раз обнимаю церкви Церкви, особенно наши Во имя Иисуса Христа Господи, Ты нас подготовил к этому времени. И я, Господи, высвобождаю помазания, благословляю каждую душу Твоей защитой. И доверяю Тебе, что никто из наших не пропадет. И мы просим мудрости, благодати, даруй хлеб, даруй воду, даруй одежду, даруй защиту. Мы высвобождаем благословение, даруй деньги. И Господи, даруй нам любовь сегодня позаботиться и удовлетворить нужды друг друга. Мы благодарим Тебя за все, за все славим Тебя. Мы любим Тебя, все к благу. И выйдем, как огнем это золото очищено, и Ты воздашь Украине востократь и расцветет. И мы еще будем петь, плясать. Аминь.